Как вы считаете, справедливо ли сейчас в России формируются списки в, в бюллетене? Справедливо ли допускаются, ну, не допускаются? Нет. Они же формируются по действующим законодательствам, правильно? Вы хотите сказать, что у нас законодательство не так? Ну, вы слышали последние изменения, когда э, по, например, э, связям со всякими экстремистскими, или там, якобы экстремистскими организациями кого-то могут не допускать? Ну, это правильно, справедливо. Зачем нам экстремисты? что-то А как к этому относитесь? Ну, положительно, потому что. А экстремистские в каком плане? Что. А это в каком признании, таком и. Как получится? Ну, то, те организации, которые признаны экстремистскими российскими властями. Ну, они могут быть и признаны при этом не экстремистские, я не знаю. Ну, если честно, наверное, ну, скорее всего, положительно. Потому что это негативное влияние имеет скорее, чем. Все-таки выборы в Государственную Думу – это же важная вещь. Несправедливо ограничивают. То есть каждый человек имеет право а, на то, чтобы вести какую-то активность, в том числе политическую. Мы угу. ну, не могут быть. Общественные организации, экстремистские организации – совершенно разные вещи. Общественные организации – да, любовь. Любых планов, любых там, я не знаю, о а экстремизме в коем случае. Угу. А не боитесь, что таким образом под предлогом якобы экстремизма будут э, оппозицию полностью фильтровать, и на выборах будут только провластные кандидаты? Ну, это лучше, чем если они будут избираться. Что думаете? А почему не, вы, вы не верите нашему законодательству? Что значит Нет, я для, того, для того, чтобы признать их экстремистскими, это тоже должны там определенные, определенные ну, там, я не определенные процедуры? А вы хотите, чтобы у нас в доме были все? Все не могут быть в бюллетене, потому что тогда получится очень большой бюллетень. Это, в принципе, так не работает. Он мог сказать, что э, избиратель сам разберется, если Нет, ему... Избиратель. Вы уверены, что избиратель может у нас разобраться? А кто должен разбираться за избирателя? Ну, избиратель разберется, но не все. Не, не все могут разобраться. Вот вы, может быть, разберетесь. А те, кто, может быть, в этом не очень, как говорится, разбирается, а им им нужно немножко помогать. А почему? А есть еще есть законодательные какие-то вещи. То есть законодательные вещи нужно в любом случае они должны быть соблюдены. Ну что, люди разберутся, даже если там будет 100 непонятных кандидатов, они найдут, кто из них настоящий, просто не проголосуют за там, экстремиста, мошенника. Ну может быть. Ну я вообще это просто странно выбирать там. Кого-то, да, который будет потом иметь какую-то власть над людьми, у которого есть проблемы на стороне. Который не очень честен или состоит даже в этой снижении какой-нибудь группе снижения. ну, А может быть он честен? Может быть не честны те, кто называют его экстремистом, Может быть. Угу. Это Россия. А вообще э, в каком-то виде ограничения на допуск кандидатов должны быть? Ну, нужен ли сбор подписей? Нужно ли, чтобы за кандидатом обязательно была большая партия? Mm -hmm. Должен ли у него быть какой-то опыт? То есть, или вообще кто угодно может попадать в бюллетень? Кто угодно не может попадать в бюллетень, в принципе. Конечно, если человек идет в политику, за ним должны быть какие-то определенные заслуги, какой-то авторитет, какие-то достижения. Потому что политика — это отношение по поводу власти. Человек не может иметь власть, если за этим ничего не стоит. Сложный вопрос, конечно, тут для обсуждения, но я думаю, что люди-то, в принципе, сами могут разобраться и выбрать того человека, который, которого считают нужным, поэтому фильтры не нужны, вот, поэтому нужно доверять людям, вот, а люди должны доверять себе, своему выбору. Если а, люди ошибаются, то есть они... В принципе, на следующих выборах имеют право проголосовать за другого человека. Доверяете э, избирок, избиркому, который составляет бюллетень? Ну, полиции? слушайте, я больше да, доверяю специалистам, mm -hmm. нежели, допустим, нам простым людям, чтобы мы там что-то решали. Лучше mm -hmm. пускай профессионалы решают. Uh -huh. Критерии, мне кажется, должны быть очень простые. Это Ой, некие морально-этические качества человека. Uh -huh. Но для того, чтобы мы о них узнали, человек должен как-то их нам продемонстрировать. Получается, предыдущий политический опыт? Да, совершенно верно. Ну что, давайте вот мы будем выискивать вот этих вот и тоже их тащить вот, в общество. Ну давайте всех. Есть люди больные, психически, еще неравновешенные. Вы понимаете, что отчасти людей нужно как-то огораживать? Вы понимаете это? Ошибки, они допустимы. Вот если там... Проходит какой-то не тот человек, говорю, если есть механизмы какие-то, да, там, например, э, на следующих выборах все, все может измениться. А как думаете, если бы вы сейчас захотели куда-то выдвигаться, на какой-то уровень, у вас э, были бы шансы э, вообще попасть в бюллетень или как бы эти законы не дали бы вам туда попасть? Дали бы, почему? Я закон не нарушаю. Ага. Нет, серьезно. Да и ничего бы не придумали против вас. Нет! Нет. Ага. К сожалению, у нас так устроена система, то что ну, за людей решают, что им делать. Вот. Люди не имеют ну, механизмов не могут повлиять на власть. Если не секрет, вы уже решили на ближайшие выборы, идете, не идете, знаете ли вообще, кто там выдвигается, вы за кого в, виду... в, в, дом... в Государственную думу. В государственную думу. Я пойду, потому что это более правильный вариант, чем не ходить. Но, конечно, все похоже на фарс. Uh -huh. И я не думаю, что это сколько-нибудь серьезно. Я не пойду на выборы. Почему? Потому что, ну, потому что я не вижу, кто бы представлял мои интересы на этих выборах. Uh -huh. Вот. А голосовать там за кого угодно, лишь бы не за единую Россию, ну, как бы, нет не интересно, в общем-то. Мне кажется, мало что-то решит мой голос, вот именно поэтому. Может, потому и мало решит, что кандидатов мало хороших, потому что их не пускают? Ну, может быть, может быть. Ну, я как-то в политике не, не, не верю, я бы сказала yeah. так. Толку от нее не увидела особого. Ладно, спасибо за мнение.